Всем привет, с вами Вадим, мы продолжаем выживать в Space Engineers. В этом сезоне мы не пользуемся добычей руд. Итак, мы уже имеем кораблик, у нас есть наша, скажем, станция, которая, заставляет, которая позволяет нам жить. И я думаю, что пришло время строить уже какую-то свою первую базу но вот в чем вещь я в интернете нашел такую информацию, которая позволяет строить базу неуязвимую ко всему кому, если вам будет интересно, пишите об этом в комментариях и если соберется достаточно много комментариев, я в следующей серии вам расскажу как это сделать, ну этим методом я использовать не буду, потому что он Слегка читерный. И будем пользоваться нормальными методами. Итак. Сейчас самое главное, что мне нужно. Мне нужно застать спавн какого-то корабля, который будет пролетать. Желательно, чтобы этот корабль был пиратским. И нужно его захватить. Я хочу его притянуть сюда. И начинать его разбирать. É, получается... Машинку давайте я подгоню сейчас к, поближе к следующему краю. Я там уже нашел одно местечко, которое более менее без. Ну, которое более менее ровные, где можно себе нормально начинать расстраиваться. Так. Это место ну, где-то с этой стороны. Здесь более-менее ровная поверхность. Ай. Так, разгоняться не стоит. Вот здесь вот это место более-менее ровное. И здесь я думаю, что стоит начинать строительство своей базы. У меня собралось достаточно много ресурсов. Я надеюсь, что и ресурсов, и денег мне хватит, чтобы построить хотя бы какую-то часть базы, которая будет самообеспечивать себя и энергией. Ну, в любом случае по началу игры это будет скажем так довольно мало. Много я все равно не сделаю, но. Если я найду корабль, который можно будет захватить, это у нас все быстро изменится. Так, еще я надеюсь, что метеориты нам не помешают. Так, я сейчас хочу еще собрать все свои ускорители. Так. чтобы можно было их отключать, чтобы не полить лишний водород. Ну, водород в целом лишним быть не может, но пускай не тратится. Так, получается у нас здесь на корабле, насколько я знаю, стоит два мал две малые батареи. Ну, я пока отключу все это. Итак, так как у нас здесь идут метеориты, со временем здесь вся земля будет в вот, таки, вот таких вот кратерах, как вот это. И я хочу, чтобы база у меня стояла на ну, что-то подобие свай. Так будет, скажем так, безопасней. Да, ресурсов пока маловато. Придется летать по этим всем неизвестным сигналам еще я хочу заметить в какую сторону движется солнце так оно движется вот так значит базу я строю в том направлении вот так это нужно для того чтобы можно было спокойно себе поймать солнце когда оно встает и когда оно садится, чтобы можно было, скажем так, дополнительную энергию из этого получать. Как это будем делать, я вам покажу попозже. Итак, получается, расширяем нашу базу. Надеюсь, в первое же время метеорит ее не побьет. в самом начале я думаю что стоит поставить все же очистительный завод точнее даже не очистительный завод он нам особо и не нужен а где он так комплект для выживания вот базовый сборщик я его поставлю здесь на, посерединке, ну, пускай смотрит в ту сторону. Надеюсь ресурсов для него хватит. Да нет, э, не хватит. Так все остальное возможно поставить на производство. можно будет покупать ресурсы самые такие необходимые он, кстати, неизвестный сигнал появился так, здесь у нас кроме рут в целом ничего нету и я, наверное, сейчас полечу разбирать неизвестный сигнал так, у нас здесь даже есть какая-то антенка ее в целом можно будет продать. Так, коровью болгарочку заработали. Давайте посмотрим, что здесь внутри еще есть. Внутренняя пластина и немного кредитов. Ну теперь вот это все дело у нас подпадает под разборку. И с этого всего я буду пытаться строить что-либо. Я не буду вам показывать все сигналы, которые я разбираю, но вам буду показывать ресурсы, которые я приношу. Вот из этого сигнала я заработал ну, вот такое количество ресурсов. Э -э, металлолом тоже выбрасывать не стоит, его можно переработать в железо. В нашем случае это довольно таки важно. Если мы, конечно, захватим какой-то корабль, то тогда нам, скажем так, железа особо не нужно будет, потому что там довольно его много. И еще я сейчас, наверное, попробую все детали, которые здесь у меня не хватает. Заказать... Так, давайте пополним энергию. Попробую их заказать в Survival -ките. Так, возможно даже стоит сюда тут, ту машинку подогнать, но я боюсь, что ее разобьет наш метеоритный дождь, который здесь время от времени проходит. Так, давайте попробуем. Даже не так. Сначала нужно ведь сохранить все ресурсы, которые нам нужны. компоненты добавлены в планировщик и теперь с помощью планировщика мы это все дело заказываем до да, остальных пластин здесь довольно много нужно так что у нас там по ресурсам железо 5 кремние 5 ну в этом случае я думаю что у нас деньги пока есть можно купить какое-то количество ресурсов давайте так и поступим что у нас тут появилось пистолет так здесь вроде бы пусто нет не пусто но эти инструменты это такое хотя вот некоторые можно забрать компоненты они там все равно никуда не влезут так, трубки заберем, экраны тоже. Давайте купим немного железа, никеля и кремния. Так, железный слиток. Ну, Давайте, сколько у нас денег? 381 тысяча. Ну, можно по 500 заказать железо. Кобальт пока мне не нужен. И все. Ну, пока есть и железо и здесь у меня в целом есть еще некоторые станции на которых можно купить какие-то ресурсы я туда наверное сейчас полечу и закуплюсь Также железо сюда сбрасываем уже должны пойти некоторые так кремний нужен так, где у меня там была торговец кораблями, рудами. Хм. По-моему, та станция ближе всего к нам. Это вот, по-моему, Мистик Дриллинг. Так, это, кстати, можно проверить. Там, где фракции Мистик дрилинг Наши промышленные оборудования и обученные профессионалы доставляют для вас очищенную руду и газы для за лучшие цены ну, сюда мы и полетим так, здесь на этой станции должны быть ресурсы так что они нам могут подогнать, о, еще одна болгарочка смотрите каких стало много так, неизвестный сигнал, кстати, появился так, кобальт, никеля давайте еще купим Так, кремния А кремния здесь нету Ну Давайте теперь разбирать неизвестный сигнал Из этого сигнала я получил вот такое количество ресурсов Здесь были еще аптечки Ну теперь у меня есть еще два экрана Две маленькие трубки. И было бы неплохо, если бы этого всего хватило. Так, он в 8 километрах наша база. Летим туда. Я уже прилетел к себе, должен сказать, на базу. Также нужно посмотреть, не обновился ли здесь товар. Потому что он довольно часто обновляется. И нет, ничего нового здесь не появилось так закрываться не нужно если я сейчас сделаю себе базовый сборщик и запитаю его тогда у меня будет скажем так я смогу разбирать некоторые ресурсы которые у меня есть и получать те компоненты которые мне нужны этого пока хватит так что Железа все-таки не хватило походу. Ну, заберем то, что есть. Так, надеюсь, вот эту вот сетку не удалят, как мусор. Ну, здесь более там 10 блоков, по-моему. Так, судя по всему нужно больше железа. Ну, железо это не проблема. так что у нас тут не хватает двух моторов так закажем двух моторов и 12 компьютеров не хватает так для этого нам для моторов железо нужно да и все же кремний у ну, железа сейчас не проблема а кремний, я думаю, полечу еще на другие торговые станции. И куплю. Так, железо. 500. Да, довольно мало денег осталось. Можно будет даже и квесты какие-то повыполнять. Ну, выпусти. получай ну. да нам не хватило еще на 10 компьютеров ну посмотрим еще два мотора не хватает а почему она писала 10 компьютеров ну, давайте посмотрим так это еще довольно много Компонентов не хватает Что-то сейчас эта система Как-то неправильно работает хм. Ну Пишет 12 компьютеров ну, я, наверное, возьму этот кораблик, который я купил, и на нем полечу на дальние станции. Чтобы у меня был с собой какой-то запас энергии. Да, смотрите, еще 12 компьютеров не хватает. Так, а здесь они есть? Нету. Ну, тогда я полетел. Ну, вот, наконец-то облетев все станции это последняя, которая была в списке у меня наконец-то появилась кремниевая пластина Итак, так 500 я купить не смогу 400 125 200, ну наверное их я и куплю денег у меня уже не осталось по дороге кстати я распилил еще один известный сигнал вот те ресурсы, которые я с него смог собрать. Также мне немножко больше кредитов. И с некоторых станций я еще пособирал некоторые вот эти инструменты. И надеюсь, что сейчас мне уже хватит тех ресурсов, что у меня есть. Так, теперь возвращаемся на базу. Она там в 6 километрах. Надеюсь, что по дороге я смогу распилить еще один неизвестный сигнал. Было бы неплохо. Ну и наконец-то мы проварили базовый сборщик. Теперь нужны мне солнечные панели. На них, кстати, тоже нужно довольно много кремния. Так, зато теперь я смогу разбирать какие-то компоненты. Теперь, чтобы запитать вот эту всю структуру, нет не получится скорее всего нужно будет э, опять искать э, ну, зарабатывать деньги так 45 3, э, вот этих вот стальных пластин у меня есть так получается что насколько я помню очистительный завод забирает по моему 4 блока высотой по моему да так как у меня солнце садится там встает там я получается хочу солнечные панели поставить наверху и по бокам здесь и здесь то есть когда у меня солнце будет уже подниматься у меня уже будет идти выработка энергии ну, по этому поводу я особо пока все равно спешить не буду. Отступать я буду между этими солнечными панелями по одному блоку. Получается вот так. И можно пытаться проваривать. Все равно ресурсов пока не хватит. Сделаем все, что сможем. Железо у меня есть. Так, здесь чисто. Так, здесь по компонентам все равно не хватает. Ну смотрите. Ну, скажем так, практически половина компонента у меня есть. Нужно еще три компьютера, 12 балок и 32 солнечные ячейки. Так, и наверное, все же я эту машинку подгоню сюда, чтобы не тратить водород по пусту. Компьютеры. Я в целом видел э, на одной торговой станции, она продавала компьютеры. Я все же не стал их покупать, потому что все равно мне нужен кремний, как минимум для этих самых солнечных панелей давайте закажем все что нам не хватает стекло я все же заказать не смогу так кремния 192 нужно это в идеале нужно продать еще что то я думаю что можно продать вот эти вот стальные пластины Тогда я смогу докупить еще немножко кремния. Давайте эти стальные пластины пока продадим. Все равно их у меня больше всего. В этих э, неизвестных сигналах... О, смотрите, еще инструменты появились. В этих неизвестных сигналах все равно больше всего это стальных пластин. Так, тут кремний не появился. так стальная пластина давайте 60 штук продадим 288 продать я думаю что можно будет полететь и снова закупить кремния ну, сейчас за кадром я это сделаю я уже произвел все компоненты ну, кроме бронированного стекла теперь нужно дождаться пока солнце выйдет с другой стороны э, кстати я разобрал еще один э, неизвестный сигнал и там в нем было довольно много стальных пластин Так, 21 по моему еще где-то сюда сбрасывал, вот 98 кремния еще хватило, я сейчас хочу построить еще одну солнечную панельку так, и эта солнечная панелька будет э, вот так отсюда идти вниз. Ну, в целом, должно быть. Так, тогда это мне уже не нужно. Заказываем еще какие-то компоненты. Солнце у меня выйдет с этой стороны, так что я изначально ее поставлю тут кстати вот метеориты начинают меня мучать так посмотрим куда они полетят надеюсь не в мою базу нет вон они далеко прилетают это хорошо Так, что тут? Ну, Что-то больше у меня нету никаких ресурсов. Ну тогда балки, строительные компоненты я заказываю. И пока не наступит утро, я думаю, что буду обустраивать немножко свою базу. Я эти стальные блоки проваривать не буду, потому что они занимают довольно много ресурсов. Намного выгоднее будет потом стальные пластины разобрать вот этом вот сборщике и из них уже делать внутренние стены. Они по ресурсам будут немножко дешевле. И встретимся уже тогда, когда будет выходить солнышко, ну или будет что-нибудь интересное. Вот уже появляются первые лучики солнца. Панель вот уже по максимуму начинает работать. И я загрузил сюда компоненты. У меня уже должны производиться аккумуляторы для батареи, потому что все равно эту энергию нужно аккумулировать. Так, давайте немножко железо разберем. Батарею я поставил вот здесь внизу, потому что... Здесь она, в принципе, будет в безопасности в любом случае. Ну и внизу она не будет меня загромождать проход. Так. Железо есть. Ну и потихоньку буду ждать, пока произведутся энергоячейки. Кстати, я уже довольно много ресурсов подсобирал. Я продал еще где-то около сотни стальных пластин, вот у меня еще 162 есть и я купил довольно много кремния, мне хватит и на батарею и еще на дополнительные солнечные панельки ну давайте будем ждать пока произведутся все мои батареи вот уже последняя ячейка э, доделалась давайте уже проварим, проварим батарею и по сути у нас уже энергия пошла в плюс там верхние панельки уже практически полностью по максимуму вырабатывает энергию сейчас кстати это и проверим и со временем можно будет спокойно доставлять еще солнечные панели сейчас в качестве основного ресурса топлива я наверное буду использовать водород я только половину Водород он не особо дорогой, плюс у меня уже есть небольшая идейка, каким образом я его буду генерировать, я его буду попросту покупать. Смотрите, а там появилась появился вражеский кораблик. Я его хочу попробовать захватить. Интересно, у меня получится это сделать с этим количеством инструментов. Было бы неплохо, если бы получилось. Так, в любом случае патронов у меня нету. Также, так, давайте посмотрим, есть ли у меня какое-либо оружие. Оружия тоже нету никакого. Чтобы мне сделать оружие, что мне нужно? Так, мне нужно построить лапу и потом кокпит. Так, в целом с лапой проблем у меня не будет. Э, давайте. Так, здесь у меня везде все пусто. Так, маленькую шасси. И нужно будет построить какой-то кокпит. Ну, кокпит это совсем не проблема. У меня их две штуки уже есть. Так, а этот кораблик потихоньку приближается. Так, вот этот кокпит сейчас срежем, потом поставим по новой. Это как раз должно сработать. Да, мы открыли новые блоки. Так, теперь нужно зарядиться. Так, что я сейчас смогу сделать? Э -э, надеюсь, мне получится два пулемета Гатлинга поставить сюда. Как раз они станут примерно вот так. Так, раз. Ну, в любом случае мне хватит, я уже даже могу малые трубки производить, которые они требуются. Кстати, два компонента решетки. У меня они где-то были. А вот где... Так, по-моему, они у меня были вот там, на вот этой вот базе. Давайте посмотрим. Если что, можно будет еще и кобальта докупить железо я практически все переработал железо это не проблема да, кстати, смотрите, как раз 4 решетки у меня есть так, вот это еще заберу это все пускай пока остается так, капсула возрождения и по-моему этот корабль уже улетел к сожалению, да. Ну ничего, можно будет потом дождаться нового. А пока я поставлю сюда две, два пулемета. И посмотрю, может быть, я смогу где-то купить патроны. И здесь, по-моему, в этом ассемблере я не смогу к нему патроны производить. Давайте посмотрим. Нет. Те патроны, что мне нужно, как раз я сделать и не смогу. Так, Кобальт нужен для инструментов. В целом мне хватит пока то, что у меня есть малая трубка. Я сейчас в любом случае буду собирать ресурсы для того, чтобы сделать очистительный завод. Потому что он мне нужен как минимум для того, чтобы открывать дополнительные какие-то блоки. Да, смотрите, энергия у нас вырабатывается полным ходом. Давайте посмотрим, через сколько у нас батарейка заполнится. Через 8 часов. Ну, это такое. 8 часов это 8 суток мне нужно местных подождать. Ладно, друзья, на этом я буду серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео.